Друзья, всем привет! Уже многие готовятся к Рождеству, к Новому году, в общем, к череде праздников. У кого-то есть настроение новогоднее, у кого-то нет. У меня оно есть только лишь благодаря детским утренникам, которые сегодня... Закончились уже наконец-то Потому что утренники были у Яна в один день У Марка с Ренатом в другой день Потом у них еще праздник отдельно На следующий день В общем все С завтрашнего дня они дома До 9 числа У детей каникулы только зимние и летние Нет весенних-осенних Но я думаю им достаточно этих каникул Теперь папе и маме нужно думать Как развлекать деток в эти дни Но в принципе программа такая Мероприятие обширная, Есть куда пойти Теперь главное, чтобы была хорошая погода, потому что в Мадриде идут дожди каждый день, и просто даже ливни. Я сначала было, думала, что так и должно быть, что нужно запускаться большим количеством зонтиков что, зонтиков, что это норма здесь, оказывается, нет. Поговорила, и все говорят, что это нормальные дожди, это не свойственно Мадриду, ну вот в таком количестве, в котором они идут. Поэтому будем надеяться, что погода немножко улучшится, будет солнышко, будет сухо, и мы сможем поехать на каких-то аттракционах покататься, что-то посмотрим. В общем, задача папы и мамы номер один – это развлечь детей на эти праздники. Так, сзади меня елочка, мы уже нарядили, мы ее приобрели, когда еще квартира была совершенно пустой, мы ее покупали для деток, для того, чтобы у них было новогоднее настроение, и как бы проще э, проходила адаптация к новому месту, ну, в общем, сейчас она уже наряжена, потому что мы ее поэтапно наряжали, сейчас уже она стоит у нас красивая, заснеженная, с шариками, с гирляндами, радует наш Класс. Сегодня нам должны привезти диван. Вечером мы ждем. И, кстати, мы уже со столом, стол, стулья есть. Долго мы очень ждали. Мы заказывали стол и стулья в юске, в известном магазине. Но можете себе представить, мы ждали почти три недели. Нам сначала переносили, потом снова переносили. В общем, два стула так не доехало. Мы дозаказали. Неизвестно опять, когда они будут. Ну, такую же юску мы уже открыли. Отзывы начали читать, в принципе, по отзывам сразу все стало понятно, мы всегда читаем отзывы, прежде чем что-то заказывать, но здесь просто облом было переводить реально, но все равно, мы... тот стол, который мы хотим, он был только в юске по тому диаметру, который нужен для нашей семьи, поэтому без вариантов и стулья как бы цена и качество все соответствовало вот хочу сказать благодарность IKEA IKEA вообще невероятная компания настолько все слажно работает мы когда заказывали мы в IKEA заказывали кровати матрасы заказали вот должен приехать диван Вообще невероятно круто работают. Только ты оплатил, тебе вечером уже на почту приходит письмо, что ваш заказ передан на склад. И в ближайшее время его планируют собирать. На следующий день снова приходит письмо. В общем, каждый день по два письма о том, что происходит с нашим заказом. Да, что сегодня уже собрали, завтра его транспортируют там куда-то в логистический центр и так далее. То есть ты четко отслеживаешь, что происходит с твоим товаром. И достаточно быстро они привозят Либо на следующий день, либо через день Вот так работают ике Так, ребят, на самом деле Хотела поговорить с вами совсем о другом Мне часто спрашивают Почему мы уехали с отеля с гостиницы сейчас объясню все очень просто да многие удивляются почему если можно было бы остаться нет остаться нельзя было можно было бы остаться только платить свои деньги и у нас есть некоторые семьи которые вот так не смогли найти жилье себе поэтому они остались договорились в этой гостинице и остались жить там но много есть нюансов по поводу этой гостиницы. С одной стороны, очень удобно. И знаете, у меня есть какая-то такая доля грустинки немножко, потому что там как-то все так вот живенько было, знаете, и движения наших все-таки. Здесь ты полностью, вот, ты закрыт от украинских, от русскоговорящих людей полностью. Вокруг тебя только одни испанцы, румыны, Венесуэлсы. Ну, в общем, тут, конечно, такая сборная Солянка, много-много всяких национальностей. Но ты не слышишь своей речи, это так немножко, честно говоря, напрягает. Я спустя три недели, которые мы здесь проживаем, загрустила. Вот реально загрустила, потому что есть какой-то такой, знаете, вот этот переломный момент. Когда ты утром просыпаешься, открываешь окошко, а у тебя там разговорная речь испанская, либо кто-то ставит, я не знаю, или под нами, или где-то рядышком, кто-то ставит музыку, и тоже играет испанская музыка, кто-то будет караоке, ну, в общем, это все, все, все. Вроде все как у нас, но вот, вот не хватает, знаете, вот это вот первый раз, когда я скучала, затосковала по родной речи, ну, ну ничего, так, так бывает, это пройдет, я уверена, это долго будет ломать, может долго, я вот общалась, кто переезжал, кто эмигрировал, то говорят, что долго, может там даже до года, до несколько лет, но ничего, адаптируемся, привыкнем не мы единственные такие. Так вот, смотрите, по программе Красного Креста мы имели право находиться в том отеле только 6 месяцев. Мы и так уже все свои сроки как бы прошли, и спасибо... Нашему соцработнику, который вошел в наше положение и позволил нам 8 месяцев там находиться. Она ждала, реально ждала, когда мы найдем квартиру. Значит, официально по закону 6 месяцев и не больше. А дальше либо тебя перевозят в какие-то распределительные центры, в другие села, либо ты сам снимаешь квартиру, либо дальше идешь по программе «Красного креста», но тоже снимаешь квартиру и переезжаешь в другое место жительства либо возвращаешься обратно к себе на родину. Теперь э, такой момент один уточнить хочу. Да? вот На протяжении всего периода, который мы проживали, в отеле у меня часто спрашивали, а почему одних перевозят, а вас оставляют, вас не трогают. И я часто задавала себе вопрос, потому что я сама не могла найти на него ответ. Мы вот как приехали, и никто нас никуда не перевозил, ни в какие списки мы не попадали. Люди как-то дергались, я тоже на каком-то этапе дергалась, потом забила, думаю, ну, не перевозят нас и не перевозят. Оказывается, как потом выяснилось, Значит, смотрите, у каждого, я не знаю, какое было распределение, но у каждой группы, мы как-то были подделены на группы, в каждой группе был свой соцработник. И к этому соцработнику ты мог приходить, общаться на всякие разные там, темы с ним, спрашивать что-то, заявлять о своих потребностях, о том, что тебе необходимо. Ну, в общем, все-все-все вопросы, которые тебя волнуют, ты мог задать своему соцработнику. Естественно, за соцработники все испанские девочки либо мальчики у всех соцработники оказались абсолютно разные разные в плане там характера в плане понимания в плане там, сказать каких-то человеческих качеств я считаю, что нам очень повезло с нашим соцработником, она нас вообще никогда не дергала, ну и мы, в принципе, такие, мы не ходили, ничего не просили, вообще мы всегда как-то так старались максимально самостоятельно себя вести, нам дали жилье, и на этом спасибо огромное, да, мы сидели такие, как мышки. Оказывается, вот эти вот списки, которые формировались на выселение, либо переезд в какие-то другие города, либо другие селы, они формировались не просто так, с бухты-барахты. Люди, которые оказывались здесь, на территории гостиницы, приезжали, какое-то время жили, потом им это все поднадоедало. И они приходили к своему соцработнику и говорили, перевезите, перевезите нас куда-нибудь, нам уже здесь надоело. Действительно, есть такое чувство, на каком-то этапе все приедается. Но что значит жить в гостинице постоянно? Да, Есть где-то вот ощущение какого-то такого, как бы правильно вам сказать, ощущения, День сурка, что ли, когда у тебя все-все-все повторяется. И ты вроде и жилье, вроде все, у тебя комфорт есть, да, горячая вода, тепло, тебя кормят, убирают. Но все равно вот это вот ощущение, что ты в гостинице, ну, какое-то вот немножко некомфортное состояние. Вот почему мы... Я там начала цветы покупать, высаживать в горшках там Мы перестирали занавески, мы перестирали чехлы на диване Мы перестали ходить, питаться в столовую, начали сами готовить Чтобы максимально как-то обуютить свое пространство И не чувствовать себя как гостиница, а чувствовать себя как будто мы дома на своей территории и что это не временное жилье. Ну, потому что реально, ну, сложно. Даже вот дети, когда я все это начала там цветочки высаживать, они начали говорить, о, мама, ну, это классно и все. Ну, я думаю, оно вот все по мелочам, по мелочам, но очень хорошо работает. Вот. И люди толпами ходили и просили Красный Крест перевести их куда-то. И, конечно, Красный Крест принимал эти заявки, потом формировал эти списки, подавал в Министерство. Министерство там уже давала варианты, куда перевозить людей, и таким образом перевозили людей. Да, были какие-то индивидуальные случаи, когда люди не в адеквате были, неадекватно себя вели. Кстати, очень много неадекватных людей, я не знаю. Я вот Что касается Красного Креста, сказать, что что-то плохое я не могу. Вот, вот все, что необходимо, и даже больше Красный Крест давал, но почему-то одни люди... Ходили и были благодарны тому, что имеют. А другая категория людей, причем это так четко, поделились на два лагеря, просто плевались, создавали конфликты. Конфликты с тем же Красным Крестом, с, с работниками, сотрудниками, которые были в столовой. И, ну, в общем, вот эти вот конфликты прирастали. Какое-то такое непонимание таких людей старались просто тоже молча там в списке и увозить. Да, вроде все мы одинаково, как бы живем в одинаковых условиях, но у всех у нас разные очки, да, одеты. Может быть, у меня розовые очки, я не знаю. Но для меня это были идеальные условия. Идеальные условия по всем параметрам, потому что Красный Крест на такие уступки шел. Ну, ну все для нас сделали. Дети начали болеть, они отдельно вызвали... Детского врача, такой очень мужчина, интеллигентный, настолько обширную и развернутую информацию давал по каждому ребенку. Потом начали взрослые болеть, они отдельно посадили тоже врача для взрослых. Но наши люди настолько наглели, да, вот они приходили, они там требовали какие-то невероятно дорогие крема, еще какие-то крема, которыми они говорят мне этот крем просто жизненно необходим, он стоит бешеных денег и они вот понятно, что красный крест старался как-то Аккуратно, да, отказывать им, но есть случаи, которые действительно вот нужно вот брать и делать, да, и помогать, когда нужна неотложная помощь, а есть, когда это просто вот у людей там какая-то фантазия, вот они мне должны, пусть ищут мне этот крем и все, я им раньше пользовалась, и пусть ищут мне аналог, а аналоги реально дорогие, но в принципе без этих кремов можно ну, прожить как бы все нормально но вот люди максимально старались выжимать с красного креста все что можно было и красный крест вот так вот врачи были какое-то время там где-то может быть месяца два но такие толпы ходили попрошайничать да, на все те вещи которые в принципе ну, можно без них и обойтись что они потом убрали в этих врачей но это был реально перебор потом был перебор по поводу того, что ну, вообще здесь распивать спиртные напитки строго запрещено. Это, в принципе, по всей, наверное, Европе такие условия. Да, Ты хочешь выпить, пойди в бар, либо купи себе там, пиво и пей у себя в номере, чтобы никто не видел. Но наши умудрялись сходить за бутылкой вот здесь, прям по территории. То, чего категорически здесь делать нельзя, это штрафы, большие штрафы. И были такие случаи, очень много случаев, когда, когда в номерах просто напивались там, я не знаю, неделями были запои, неделями никто не мог зайти и взламывали, ну не взламывали, открывали там дополнительной карточкой номер и находили просто людей в таких неадекватных состояниях когда этих бутылок была просто гора там уже все плесенью покрывалась это было очень стыдно за наших украинцев и это были девчонки это были и молодые девчонки вот одну девочку она настолько напилась я понимаю что у всех разные жизненные ситуации и возможно Нельзя тоже как-то критиковать, потому что, ну кто знает, да, причину того, что она вот так напилась. Но а, она напилась до такой степени, что прям уснула в лифте. И в итоге ее соцработники тащили до ее номера. Это, возможно, у нее были на это причины, возможно. Но все это все равно, знаете, делает какую-то определенную картину, такую не очень хорошую. Также были девочки на территории отеля, которые очень быстро сориентировались и начали зарабатывать, зарабатывать на себе, приводить мужчин и предоставлять им определенные услуги. Это я не придумываю, это я говорю то, что конкретно знаю. И таких, это не одна была девочка, они в принципе были. Их потом тоже порасселяли, и порасселяли по другим местам, но одна так настойчиво приезжала сюда, все равно продолжала она свою деятельность, потом все-таки, я, я не знаю, потом я ее не видела. В общем, много-много нюансов было по поводу вот питания, хочу рассказать еще отдельно. Многие ругались на Красный Крест, что очень плохое питание, но дело в том, что Красный Крест никакого отношения к питанию нашему не имеет дела, в отеле три ресторана, да, один ресторан там платный, ты приходишь и покупаешь еду там, где еда стоит, по-моему, 20 евро. Наш ресторан и ресторан для спортсменов. Когда ты заходишь, вроде как бы еды всегда есть ну, предостаточно, да, и она на вид всегда очень симпатичная. Но когда ты живешь, у тебя каждый день, в принципе, одно и то же, ничего не меняется и Чаще ты сталкиваешься с тем, что даже самые простые макароны, спагетти, да, они могут быть скишими, и часто это было, да, часто было такое, что какое-то мясо, рыбу давали просто уже пропавшее, очень много пропавших продуктов. Ну, знаете, было предположение, что, скорее всего, это вот главного, основного ресторана, то, что там они готовили, не доедали, и потом это все сносили нам. И, конечно, очень много было отравлений, которые они просто никуда не исчезали. Вот дети травились там по 5, по 6 раз, очень много. У нас было один раз отравление, как только мы приехали. И многие говорили, что это ротовирусная инфекция, что это все пройдет, пройдет какая-то адаптация, все нормализуется и все будет окей. Нет, дети как болели, я не за своих говорю, а за других, так они продолжали травиться, травились взрослые, потому что в общем чате, который был организован, постоянно просили таблетки против рвоты, ну в общем и так далее. Мы были спасены благодаря тому, что нас перевели в другое крыло, вот там, где живут, снимают там на длительный срок, там было все включено. Включена, я имею в виду, там духовка, микроволновка, в общем, была посуда, можно было готовить. И мы, конечно, мы сразу же перестали ходить. Этого тоже не, нельзя было делать, да, нельзя было не ходить. Нужно все равно было ходить как-то отмечать, потому что если ты питаешься сам, то сразу возникает вопрос, откуда у тебя деньги на еду, да, и очень многие девочки так попались, которые там, допустим, ну куда-то они ездили отдыхать, то, чего нельзя тоже было делать, и где-то кто-то рассказал, где-то как-то это выяснилось, в общем, выселяли в течение суток ваши проблемы, куда хотите туда и ездить, с детьми, с детьми, вот такие вот были условия, если вы гуляете, у вас, значит, есть деньги вперед, вот. И многие вот жаловались на Красный крест, что плохо кормят. Но дело в том, что не Красный же крест конкретно отвечал за ресторан. За ресторан отвечают сотрудники отеля, сотрудники гостиницы, повара, которые заведомо подают эту пропавшую еду, ну не может, повар не понимать, что эти спагетти пропали, не мол, а они пахнут кислым, потом давали йогурты в таких огромных чашках, в этих йогуртах вот так ты полоником набираешь йогурт, а потом было много случаев, когда стекло находили, ну можете представить, насколько это опасно, прям в самом йогурте находят стекло, да не дай бог кто-то из детей проглотит, ну много было нюансов, но это больше, знаете, вопросы, к работникам к работникам самого общепита, да, к тем же, кто это готовил, кто это выдавал. но ну, это в целом, видимо, такое отношение. Значит, по поводу соцработников теперь. У всех были разные соцработники. И нам с нашим соцработником очень повезло, потому что я слышала, многие девчонки такое рассказывали, некоторые даже теряли сознание. Вот им ставили срок, Соцработник. Вот она говорила: там кому-то неделя, и вы должны выехать. Вам вот сутки, вы должны выехать. Разные были причины, почему так быстро выселяли, но вообще не хотели ни на какой контакт идти очень жестко, очень жестко. Наш соцработник, мы когда к ней приходили, она всегда так наоборот подбадривала, поддерживала, говорила: ребята, я в вас верю, вы обязательно найдете. Она как бы, ну, Вроде и поторапливала, но очень деликатно. Она всегда говорила, ну вы же понимаете, вы не можете здесь находиться больше шести месяцев. Мы говорим, мы понимаем, мы ищем, мы и показывали, ну, что мы ходим, мы ищем, что нам отказывают. Мы все это рассказывали, показывали. Но она тоже разводила руки, они тоже <laughs> ничем помочь не могут. Единственное, в чем они могут помочь, это переселить нас в какое-то там поэбло, в село. Они говорят: без проблем. Но так как мы хотим в Мадриде быть, так как мы уперлись смотреть, Мадрид, поэтому, ну, извините, дальше все вопросы решайте сами. Вот, поэтому огромное спасибо Красному Кресту, я не знаю, но мне кажется, я бы поставила 10 из 10 в плане вот, отношения к нам. Ну, просто все, все люди, у всех разные потребности, все по-разному смотрят на этот мир, и все по-разному все видят. Лично я говорю за себя, что... Ну, здесь нас красный крест принял Ну идеально, идеально просто вы знаете, ну вот ни больше, ни меньше. Есть правда, вот не просто так 6 месяцев вы можете находиться на территории этого отеля. Потому что 6 месяцев это как раз вот этот вот срок адаптации, но это даже не адаптация, я бы назвала это немножко по-другому. Это когда у тебя в течение 6 месяцев уходят розовые очки, ты начинаешь, спадают розовые очки, ты начинаешь видеть какую то более или менее, знаете, Реальность. Ты не в тумане, а ты в реальности. И вот это вот ну 6, вот как раз где-то 6 месяцев. Да, 6 месяцев ты начинаешь немножко по-другому мыслить. Ты начинаешь уже жить, что-то видеть немножко, не так, как ты раньше это видел. Начинаешь двигаться, двигаться вперед, Понимаешь, что многое зависит от тебя, что Красный Крест не всегда будет там тебя держать и тебе помогать и на ложечки приносить. Поэтому... Ну, вот у нас был запускной вариант остаться и платить. Но платить мы начали уже потом выяснять. но ну, реально, на самом деле, дорого получается. Ну, как дорого? На фоне, может быть, других таких отелей подобных мы ходили, спрашивали. Конечно, этот отель с достаточно приемлемой суммой. Но все равно, дорогая, тот номер, в котором мы жили, мы жили в шикарном, я считаю, номере площади потому что нас очень много и мы все помещались у нас было три комнаты кухня санузел все время горячая вода в безграничном количестве а в европе ты за воду платишь достаточно дорогое удовольствие а мы могли и ванную принимать каждый день и так как трое детей то дети в принципе любят плюхаться в воде и отопление мы включали столько, сколько нам нужно было. И много-много ну, преимуществ. Единственный минус, я уже рассказывала, это то, что за территорией отеля там не было места, где можно было бы погулять или еще что-то. там Поле-поле и все. И тебе нужно идти до первой станции автобусной, либо станции трена и куда-то ехать. Вот. А так, конечно, условия очень хорошие были. И многие вот кто остался, вот такой номер, как, кстати, у нас, значит, тысяча евро, но плюс все-таки коммунальные платежи. Мы то думали, не надо, что тысячу плачешь, и все, и это у тебя уже как бы туда входит все. Нет, оказывается, тысячу евро за такой номер, в котором жили мы, и плюс еще 200 евро коммуналка плюс 60 евро это паркоместо парковочное место для твоего автомобиля раз в месяц тебе приходит горничная раз по-моему, два раза убирает меняет постель ну, все такое. но есть семьи, которые остались, у нас это было тоже как запускный вариант и есть, которые до сих пор там живут когда мы выезжали Действительно, всех уже там осталось всего, ну, может быть, 7,20, которые вот официально остались, и Красный Крест их тоже в ближайшее время распределит, распределяет, развозит, кто не успел снять квартиру и остаться в Мадриде. И э, заезжают, э, заезжает новая группа лиц это люди из Венесуэлы. То есть Красный Крест начинает заниматься венесуэльцами. я не знаю, что там у них происходит, но они сюда едут как беженцы. То есть мы, украинцы, уже как бы распределены максимально, и на наши места сейчас с Венесуэлой люди поехали, их очень много. Я вот когда мы выезжали, я думаю, ну нужно взять там, пойти там шампунь взять в Красном Кресте, потому что у нас же как бы склад, он как работал, так и работает. И можно было там раз или два раза в неделю ходить и брать самое необходимое из средств гигиены. И я пошла там мыло взяла, шампунь, там носочки мне надо было Яну взять, что еще там давали. Ну, короче, самое такое необходимое. И со мной стояли уже люди совсем другой национальности, тоже получали вот эту вот помощь от Красного Креста и... Вот в тот день, когда мы выезжали, уже очень много было с Венесуэлы беженцев. В общем, красный крест занимается, я так понимаю, любой национальности, да, вот им дается там сверху указания, все, и они вперед помогают людям. Многие спрашивают по поводу там, цены на квартиру, я все это сделаю в отдельном видео, я сейчас хочу вот дождаться, когда к нам придут квитанции по коммунальным платежам, чтобы у меня было представление четкое, сколько что стоит, есть конечно доля такого страха, потому что пообщавшись с людьми, я понимаю... Тут многие пищат, реально пищат от того, какие приходят квитанции. Сейчас у нас задача номер один — это все переоформить. Мы переоформляем все вот эти вот там газ, свет, все на себя. Нужно прописаться с пропиской. Здесь тоже вопрос такой достаточно проблематичный, потому что, чтобы прописаться, нужно взять ситу, ситы на декабрь нет, то есть нужно выискивать ситу на январь, в январе еще не выкидывали ситу, и январь еще не начинался, а без прописки ты не можешь делать определенные тут телодвижения, которые там тебе надо пописать, переоформлять еще кое-что. Да, обязательно нужна прописка. В отеле у нас была прописка, но она была временная. Это временная, она не действует так, как постоянно. Ну, в общем, сейчас это цель номер один. И вот когда мы все эти квитанции, все это получим, мы будем понимать, сколько у нас за свет, за газ, за воду. уходит. я сделаю отдельное видео все расскажу. Но, блин, люди реально, которые здесь живут, очень сильно пугают по поводу там отопления, по поводу света. Ладно, посмотрим. Мы, в принципе, себя по отоплению не ущемляем. да, У нас стоит там 21 градус, нам всем комфортно, да? но и на улице не холодно. У нас на улице, несмотря там на дожди, температура все равно там 9-10 градусов днем там. Бывает и до 15 доходят, но не холодно, да. Все, всем спасибо за внимание, до скорой встречи, скоро увидимся, пока.